может мистер дюмет у себя в офисе он точно знает про сигареты нет всех любителей видеоигр продолжаем с вами проходить the dark pictures так я просто не помню точно каком моменте но по-моему где-то здесь мы остановились по-моему да где-то здесь так подожди прежде чем что-то открою сначала надо все смотреть вдруг я что-то еще найду вот например вот этот рамка пустая рамка и больше ничего. Да Ладно, вообще ничего. Вообще ничего. Подождите-ка. Да, эту дверь. Эта дверь закрыта. Ну ладно, открываем. Двери замочную каждую можно открыть с помощью ключей. Хорошо. Узнайте, что это за шум. А, надо вернуться обратно. Подар... Ну ладно, ладно, пойдем узнаем. Здесь никого нет. А, ключ принесли. Джекпот. Джекпот. Эрин, я нашел ключ. Бар. Ага. Появилась дополнительная, дополнительный предмет. Нашел, бля. Нам его принесли. То есть он не все замки может открыть с помощью. Карточки. Так, ключ использовал, но выкинул, да? Может, я в сувенирном магазине посмотрю. У меня уже был сегодня приступ асмы, так что мне лучше не возиться в пыли. В сувенирно продают сигареты? Наверняка. Вперед. <свеч> ну, кстати, сувенирно могут продавать сигареты. Но так-то могут. Кто тут? Газетки тут. Мистер Дюмет?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 Благодаря новым методам психологического профилирования, спецагент Мюнды и члены оперативной группы установили личность подозреваемого и с абсолютной точностью предсказали его передвижение. Рады сообщить. Мы его взяли. Так, кого не взяли? Знаете, я сейчас понял? Не-не-не, подожди, подожди, подожди, подожди. Посмотреть. Подожди, подожди. Надеюсь, мне не второй раз не покажу то же самое, да, ведь? А, то есть, а могу прочитать, ну-ка. Зверь из Арканзаса за решеткой. ФБР подтверждает арест известного серийного убийца. А, это все, что мы должны были прочитать. Так, знаете, что я понял? Таймер, блядь, забыл поставить. Таймер. Одну секундочку, просто секундочку. Вот так-то лучше. Все. Там плюс, минус, там 3-4 минуты. Ну, может, 5. От силы. Так, так, так, так. Опа! Еще одна картина. Да, блядь, да мне на них везет. <звы> И пытаться открыть дверь, походу. Какую-то дверь он пытается? Он около двери какой-то или что? Показать? <звы> да, он реально куда-то руку в дверь засунул. какую-то. Да? Изгорел. И его <звы> типичности. <Коротко. звы> Так, никаких дверей. Нет. Вот все, что... Бля, я какое-то видение пропустил. Мне кажется, они все вот так вот по очереди находятся, если честно. Я какое-то видение пропустил. Интересно, какое. Но дверь мы не трогаем, судя по всему. Судя по этой картинке. Он там стоит около какой-то двери и горит. Не подходим никаким дверям. И я, который надо открывать каждую дверь. О, а что, бычка что ли? Ни одного бычка нету. Зато стоит в два стакана заебись, опа, это наверное вот это, маник-манекен, да? Да, да, механический. Чего изволите, мистер Дюмет. Пачку сигарет, пожалуйста. О, мне сигареты, пожалуйста. Слышишь? Поход не рабочий. Ао, я курить хочу глупо было надеяться ну и ладно спасибо робот бармен конечно Сэм. напугал как скажете <с commercial> <сOM> сигареты <сOM> да ладно благодарю мой механический друг очень признать да хорошо он нам все-таки смог показать где лежат сигареты значит нам туда последняя пачка кстати осталась. 20 сигарет это примерно плюс-минус 20 часов. Чашку тут ставят всякие. Пятница 17 ноября 2017 года. Мисс Келли Шредер. Я хотел бы еще раз поблагодарить вас за невероятную работу, которую вы и ваши коллеги проделали в отеле. Примите мои искренние соболезнования. Несчастный случай, постигший бригаду на озере, настоящая трагедия. И я чувствую в этом свою вину. Каждый день их в памяти я последние несколько месяцев вносил завершающие штрихи в облик отеля. И теперь с радостью могу сказать, что мы практически готовы к открытию. В качестве искренней благодарности я хотел бы пригласить вас и ваших коллег присоединиться ко мне на торжественной церемонии открытия в пятницу, 17 ноября 2017 года, в 19.00. Смею заверить, это будет незабываемый вечер с тематическими развлечениями и мужским квартетом. Уверен, побывав у нас, вы убедитесь, что ваши усилия не были напрасны. С уважением, Ричард Белкноп. А, то есть я не могу, да, ее не взять, ничего не могу. Или ты чашку сейчас на место поставишь? Нет. Ну-ка. Допустим. Вдруг он ее возьмет сейчас. Нет, не станет брать ничего. Ладно. 17 ноября 2017 года. 19.00. Хорошо. Так, что у нас еще тут есть? Так, вроде ничего. Дверь какая-то. Механический друг показывает на сигареты. Пойдем. Да. О, да. А это не нашли сигарету он сюда засунул? Монетки. Конечно, ему надо мелочь. Ну естественно. Черт. Зажал мелочь. А, не, она какая-то помятая. Такой ощущение, вот я туда силы запихнули. Сколько же им лет? А, ну, естественно, ищите деньги в баре. Где же еще их, блядь, искать? Ну конечно, блядь. Ну-ка, поехали. Ага, закрыто. У нас есть карточка. Ну, естественно. О! Опа. Открывай. Блять. Так резко Потом открылся. А, смотрите, он обратно уже повернулся. Честно, угостит. Кого ты наебываешь, же. Угостит он. Опа, смотрите, там бокал. Что-то есть, что-то. Может, его угостить можно, подождите. Видите, там что-то горит. Ну-ка. Запиши на счет. Спасибо, друг. Очень мило. А. То есть я к нему подошел, чтобы записать за... на счет, типа. Блин, я думал, это самое будет что-то это самое. Но это мы видели. Что-то поинтереснее, я думаю, будет. Да. Иди к папочке. Ха-ха, состряли, блядь. Hey. Hey. Куда бить oh, Попал? Нет, нет, нет. Ты чего? Не надо, нет. ха <laughs> ха я его ударил, он выключился, блядь. У меня просто злой, нехуй. А все, типа, ничего не могу сделать. Что? Нет. Нет, не надо. Сегодня и так херовый день, и ты делаешь О -о. его еще хуже. <смех> а еще разок можно? А, все, не дают. А, можно к бармену подойти опять? О, да. <смех> Слава тебе, господи, он сказал. Ха! Бармену 028. Сейчас будет думать, как что с Блять. Что? Опять Нет. Опять вырубился? Давай работай нормально, говна кусок. Че, еще разок, сейчас будет по нему хлопнуть? Долбаное старье. Отдай их мне. Дай мне сигареты. Издай его. Ну. Ах ты. Ну все. Я сейчас хожу за механиком, и уж тогда мы тебя раскирачим. Эй, Чарли! Бля, да. я думаю, ему пизда. Я еще в баре. Нам надо всех собрать, и пора идти на ужин. Ладно, иду. А к тебе я еще вернусь. Только он Ты там один внутри. Кто это за стойкой? Что? Это робот. А смотрите, а теперь он опять так стоит. Не закрывай эту дверь. Зачем? Прок, что ли? Либо дитинстыков, блять, либо так и было. Задумано. Марк. Спальня, Марка. Эй! Ну да, есть примерно идея одно и то же. Вступления. Временная линия. Хочешь, так, сни... плюс да. Хочешь снимать? Плюс-минус пару минут. Если мы сейчас все сделаем, может, Чарли перестанет все за мной переснимать. Да. Окей, ладно. Что? Ничего. Одну секунду, и можем идти. Алинс притернет. Из-за ничего. Такой несчастный. Да. Сто раз уже объектив протер. Я готовлю те. И все. Да. Ты вечно тонешь в мелочах, Марк. Как насчет рискнуть, и просто. С... Сделать что-то. Я помню, как целую неделю, а потом отказался от новой работы за одной лишней пересадки на метро. Уйти о работе или убежденность это был плохой вариант. Она мне не подошла. Даже без пересадок. Ерунда. Кому ты врешь? Можешь не верить. Давай займемся съемкой. Давай сами, с естественным светом. Весь О, тебе у нас повышенные в отношения. Вроде должен. Хочу выглядеть нормально. Андрей может поставить этот заверить. Ты в любом свете хорошо. О, тебе да. Любой в свет идёт. Не бойся. Пытаешься подмазаться. Да. Да не. Работает? А. Немножко. Немножко. Так. Марк. Почему все уверены, что я тебя бросила? Если а... бы Джейми узнала правду, отвалила бы. А, так они-то встречались. Я тут ни при чем. Не знаю, это мило или эгоистично. Или как. Скоро золотой час, идем. Нерешительность, можно мне сказать. А... Да нет, давай золотой час. Скоро золотой час, надо найти хорошее место. Не понимаю, откуда такое название? От силы минут 15. Да, но нет. С правильным рефлектором. 15 минут максимум. Мы вроде хорошие отношения А почему нет? Спасибо за помощь. Ты меня просишь, потому что руки коротковаты для селфи. Нормальные у меня руки. Коротковаты. Подожди, я могу теперь к нему в комнату зайти? Или она закрыта будет? Открыта? На балконе будет неплохой ракурс. Поищем, как туда попасть. Конечно. Сначала я смотрюсь. Так, используйте новый дом? камеру маршрут, найти вдачный ракурс, Доволен? перекрестие, камеры изменить цвета, найти ракурс. Аренда на короткий срок, чтобы спокойно искать что-то еще. Что ж. Ну камера так Разумно? прыгает. Ты сказала мне съехать? Вот я съехал. Это был комплимент. Да я так.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 Ответил, Меня глючит, или мы шли как-то по-другому? То есть я могу, в принципе... А, я могу... А, приближать и отдалять могу. Йо. Так, то есть все зависит от объекта, да? Там надо приблизить или отдалить. Допустим. Так, допустим. Так, ладно, нам еще не показывают, что мы должны снимать. Типа, мы можем сделать несколько интересных снимков. Но я ее вроде сфоткал. Давайте еще одну фоточку сделаем, так, чисто для галочки. В случае чего он должен выжить. Блять, так неудобно они стоят, если честно. Опа, что-то сейчас зеленым горело. Или это просто... Видите, да, тут мерцание зеленого. Блин, ну конечно, с камерой здесь не очень удобно использовать. Ну, можно пофоткать все, в принципе. А это что такое? Вспышка какая-то. Ну-ка. А это можно осветить все быстро, типа флешки. А, а, а кто здесь? Эй, стоять! Я свет еще. помнишь разговор о границах? Так так в мою комнату а можно входить только мне. Так, Обычно я благодарен психологу, но иногда он дает идиотские советы. Пригодится. 174. Надеюсь, фотки потом может будет просматривать. Ты что, их зря делаешь, чтобы получать? Так. Ага. Теперь бы не заблудиться. О! Пока хорошо стало Или надо как-то Вот так Не, походу Может быть с другой стороны Так, нам походу сюда Но мы сюда не пойдем Ну ладно, давайте сфоткаем Так, пойдем дальше Тут надо хорошенько осмотреться Опа. Здравствуйте. Маяк. Крыша. Какое-то. Вот опять одно пропустил. Они на крыше, да? Да, они походу на крыше, на кого-то смотрят сверху вниз. Ладно, допустим. Главное не упасть, он может случайно подскользнуться и почти упасть. Блин, это ж как надо полазить-то по всем этим стенам, чтобы не потерять ни одно это самое, ни одно видение. Прям все стены надо излазить. А. Там что-то есть. А может не сфокусироваться, надо ли еще что-то? Не просто же так нам дают осмотреться здесь. Тогда, допустим, осфоткать. А Блять, через это зеркало. вот через это стекло. Ни хрена не видно. Понятно, ладно. Кто-то есть, но что и как туда попасть, непонятно. Я бы стекло разбил просто. А, нет, нет, мы же еще не знаем, что происходит. Но кто-то уже за нами палит. Если Дюмет нас тут застанет, он будет очень недоволен. Он же просил в одиночку не бродить. И мы почти вынесли... Блядь. Черт. Я чуть не обосрался. А похоже, мы тут не одни. Опа, вот и работничек. По-моему, Дюмэт из тех, у кого крышу сносит, если что-то не так, как им хочется. Да, как догадалась Потому что нас оставили без смартфонов. А часы-то старенькие. А почему они зазвонили, если время-то только 9 часов на них? Еще и не ровно 9 часов. Так, что у нас тут есть? «Был ли он дьявол?» Вся правда о первом серийном убийце Америки, Джозеф Морелла. Сначала начала работы над первой книгой в 2002 году Джозеф Морелла увлекался расследованием дел серийных убийц, и главной загадкой для него стал Г.Г. Холмс. В новой книге Морелла анализирует свои исследования и статьи за 15 лет, отделяя факты от вымысла, чтобы рассказать правду об историческом деле первого серийного убийцы Америки. «Был ли он дьяволом? Книга понравится всем поклонникам творчества Морелла, журнал «Настоящий убийцы», глубокий анализ ваших худших кошмаров и ежемесячный журнал «Ревью». Вот так вот, Джозеф Морелла. Хорошо. Так, тут еще какие-то статейчки есть. Да, повернись ты нормально. А, нет, не статейки, порез какой-то. О, такое я помню. Я в средней школе всю свою парту изрезал. Дерзкий. Ха. Чего? Да тут такое ощущение, вот, топором прошлись. Блядь. Изрезал. Ладно, там ручка, ножичек, карандашичек и топор. Разница, конечно. Да блин, тут, тут реально, вы посмотрите на этот след. Он же пиздец глубокий. Так, что еще? Картина, картина. Смотрим на все картины. О. О, садись, садись. Садись, я щелкнул. Так, вспышечку добавлю. Или она нам позирует? Но ну, я какой-то херней занимаюсь. Да, она нам реально позирует. Так почему-то зеленым не загорает. О, книжка это наверху. Марк может дотягиваться до пределов с помощью монопода. Ага. Ну, опа, считай, тянулся. Я чуть на другую кнопку не нажал, прикиньте, пальцем задел Y, но нажал X. А, рождение, смерти, браки. 10 июня мистер и миссис Роберт Холл из Сильверспринг объявили о рождении дочери Мэрилин в больнице Уайт Оук. 10 июня Элэйн и Стивен Райт из Норд Парк объявили о рождении сына Морриса в больнице Уайт Ворк 11 июня от имени своей дочери. Люсинды Мюнды. Гордые дедушка и бабушка Джордж и Эрен Мюнды из Сильвер-Спринг объявили о рождении внука Гектора Веллона в больнице Уайт-Оук. Ну хорошо. Так. А, и вниз положил. Я типа не трогал, а сама упала. Прекрасно, просто прекрасно. Оп. Показалось, показалось. Да, показалось. Балкон. Балкон. Тут должен быть проход. Ага, дверь закрыта. Это, наверное, знаете, одни из тех старых дверей, где, чтобы открыть, ну, то есть там не защелка, а ручка просто блокируется. Ты Я посмотри просто... Посмотри на эти обои. Да, старенькие. Просто... Капец один... они старые. В этом доме все капец старые. Я думала, он старый только снаружи, а внутри все современное. Все попадалось на такие двери, очень даже удобные. Пускай. Похоже, Дюмет любит старину. Трудно тут все сохранить. Я тоже люблю антиквариат, но во всем должна быть какая-то мера. Не знаю, значит же все будет. Гниет. Точно. Что? Я все не мог понять, чем здесь так странно пахнет. Теперь понял, Гнеть. разложением. То есть здесь пахнет гниль. Дом старый. На пляже может быть мертвая рыба. Бля, знаете, что я понял Просто что любопытно угодно. стало. В любом случае она давно сдохла. Да. Может быть, этот порез тоже надо сфоткать на столе-то. Блять, догадался же, рыба, реально? Такая книжку сфоткать, допустим, может быть, тоже надо. Понятно, не надо. Не, не надо отфоткать. Блин, догадался ты как? Ни хрена все О, вижу ключ Опа, посетничек какой-то Да куда ты, блядь, двигаешься? Блин, ну с фотокамерой здесь, конечно, вообще проблемы своего рода Я Сфоткаю Так, что там? Один секрет Мэнни Шерман родился это. 1 января 1956 -го года. Да ладно, вы это знаете. Чего вам надо? Что это? Ха. Вижу, вы тщательно подошли к делу, агент Мюнтей. Любимые телевизионные программы. Первые домашние животные. С кем вы дружили в детстве? Что за чушь? Это допрос, или вы что-то разнюхиваете? Так сложно спросить прямо. Хотите знать, что меня вдохновило? Я был недостаточно оригинален? Хотя, пожалуй, был один человек, который вызвал у меня интерес. Генри Говард Холмс. Так-так-так. Почему? Ага. Да потому что он был первым. Первым в Америке, основоположником ремесла. Он установил стандарт, понимаете? Учите историю, Мюнды. Книжки почитайте. Вы думаете, раз мне нравится тыкать в людей ножом, я идиот? <соценно> Частично. Я предположительно. <соценно> предположительно? Убил 13 человек, прежде чем вам хватило ума найти меня. Блин, предположительно, 13, это он неплохо не так сказал. Вон. Неплохо. Видишь ключ? Нужно Конечно только вижу. туда попасть. Доставай своему мон... А, попасть. Доставай своему напод. А, ну он же, блин, для селфи такой. Палочка для селфи. Или. Ну да, я считаю, это палочка для селфи. А, тут забаррикадировано, понятно. Кстати, это самое я бы тоже сфоткал. Вот это вот. То, что двери заколочены. Пригодилось бы. Так, тут колючая проволока вокруг. Так, просто осматриваюсь из любопытства. Ну, здесь фоткать нечего. Я просто не знаю, что мне надо фоткать. Во, а, вот, залез. Отлично. Ну, просто логично, что мне надо наверх куда-то. Ой, он же высоты боится еще. Хотя, когда прижмет, и уже высоты бояться не будет. Ну, если прижмет вдруг. Так, картина нормальная. Ага. Блин, ну если наш старикан сгорит. Как он ловко прыгнул-то. Толкать. А! Не надо на ту сторону. Так, на ту сторону. Ну, хорошо, двигаем. Что там? Толкать ну отлично залезть Во. вообще красота так картины ищем картин так теперь мне нужно туда еще выше да зачем-то при осторожнее там картина еще какая-то так нам нужно что-то найти, что двигается. Нашел. О, понаблюдает за нами, наверное. С камеры. А! То есть это я прям управлял им во время просмотра камеры. Так, я нашел уже, что надо подвинуть. Да? Вон и место, как раз даже... Для... Вон его уже кто-то толкал, посмотрите. Хотя бы предметы, блин, ощущаются по-человечески. Ну давай, за -за заталкивайся туда. Прям четко расчищенное место под этот шкаф. И тут тоже. Мне нравится. Сто! А, -а, а! Не понял. А, -а, -а понял. Так, от открыть дверь можно? Нет, заблокировано. Даже не попробовал. Даже не попытался. Так, может, что-нибудь я найду интересное. А вот и заколоченная дверь. Опа, что у нас тут? Монеточка. Монеточка. Ништяк. Так, на эти монетки там что-то можно покупать, по-моему. Интересно, а подсказки можно за них будет покупать? Просто из любопытства. Хотя нафиг мне эти подсказки. Так, ну все, здесь уже вряд ли что-то еще найду. Монетку нашел и ходит. Причем... Причем я ищу картины, если честно. Нафиг мне эти монетки не сдались, если честно. Так. Интересно, это считается высотой? Или когда там уже считается высота? Да, прыгнешь? А, лестницу опустить, да? Можешь сработать. Mark, ну, говорю. Ты как там? Сработать. А, уже, уже беспокоится за нас. Ну, в принципе, это еще не высота. Потому что боязнь высоты это... Когда... Ну, мое мнение, по крайней мере. Хотя она у всех больше всего разная, скорее всего, боязнь вот этой высоты. Но я думаю, тогда, когда ты особенно не видишь. Или видишь, насколько это высоко, И понимаешь, что это все, смерть. А тут он, наверное, думает... Максимум ушиб какой-нибудь. Камеру могу сломать. Ну, все зависит от того, как упасть. Если на ноги, то, ну, как бы не страшно. Так что, поэтому я поэтому и думаю, что он поэтому ничего не боится сейчас. Так, ну тут фоткать нечего. Блять, селфи хотел сделать, да? Не брали, конечно, это все сделано немножко. Ну, что поделаешь. Ага. Можно спуститься. Опа, надо вспышкой обработать здесь. Здесь темно. А, нет, здесь не так-то темно. Ну-ка, если я вспышкой дорог... Блин, я вообще не понимаю, зачем она. Ну, коробки какие-то. Да подожди ты, я еще хотел залезть куда-нибудь в коробку какую-нибудь. А, то есть тебе вообще не любопытно, что в коробку. Мне было бы любопытно, если честно. Только подойди. Блин. Ну да, это так, чисто осветить тебе какой-то какой участок. Ты справишься. Так. Ух, хорош. Совчик. Так, что у нас здесь? Целая нихрена. Переконечно. отдельное действие чтобы взять предмет. Балкон. Балконе. Так можно и английский выучить. У нифига да ну, три предмета. Так, а чем я обратно также? А, тут защелка, защелка типа. А, так вот она. Вот почему ты не мог открыть дверь. Не мог выбить стекло и открыть дверь. А, этот же дюмет нас на этот самый. Нас этот самый накажет. он все наверное не заходит даже. Недоступно. С ключом доступно все. Так, отлично. Вуаля. Вот мы и на балконе. Ну хватит уже. Тут не так высоко. Мой организм думает иначе. Вот я же говорю, у всех понятий высоты я больше чем уверен разные в плане тех, у кого фото высоты. Шевец там. Все для фото, все для фото. Не волнуйся. Ты Чего будешь. ты так паришься, мисс? Я всегда шикарно. <laughs> я не ты так сказал. Выглядишь. Вот так я сказал я всегда шика. Так, а мы сейчас вернемся немножко назад. Прикиньте, сейчас там хлоп и картина. Этот хлоп и уйти. <соспорядок> <соспорядок> Ладно. Допустим. Ой, надо сфоткать. Курс изменен. Вещь, принадлежащая жертвам ГГ Холмса, Чегагага 1896 год. Курс изменен. Как то он изменен? Так, значит, надо сфоткать. Эта штука весьма полезная. Так, как это? Не надо сфоткать. Надо сфоткать. И тебя надо, наверное, сфоткать. Я не уверен, ну ладно. Так, а Кейт, тут у нас что? зацени. Его шляпа. Чья? Г. -г Холмса. Не-не-не, что, руками вздумал трогать, что ли? Не, зачем? Блин, Блять! Ты чего? Блять! Я же не хотел Я трогать. Чуть... Это хреновина вдруг выскочила. Йобнишься. Аниматроничек. Блин. Да ж такое нах... что ж такое-то оно? Видишь? Я шахнил. Какая-то аниматроника? Да. И пиздец стрмная. Это просто кукла Но ты испугалась А, а ты два раза жестко. Эй, Чарли, уже восемь Пора на ужин Так Чёрт. мы на третьем даже конечно, мы ему страшна. Время еще есть Пошли, а то Чарли нас задолбает, что мы опаздываем А, все, что ли? Что так неинтересно, я бы сам дошел Эй, не хами, Чарли Он первый на меня наехал, хотя я просто делала свою работу так, это я стою перед камерой, а не он. Добрось, да ты жестоко по нему прошлась. Ты, конечно, была права, но он от этого только больше расходится. Это его проблемы, Марк, не мои. Она в чем-то права. Мы устали от ваших ссор, Чарли иногда ведет себя как придурок. Хм. Ну ладно. С Чарли иногда но бывает есть сложно такое. Ты Насчет тех же самых заметки? сигарет да. прямо... Видел. А его тексты хрен произнесешь. На бумаге еще ничего, но это так не работает. Я предлагаю варианты, а он мне рот затыкает. Просто ты, просто он думает, что ты работаешь на резюме. А что тут такого? Я думаю, все так делают. Обиду считает, что мы его собственные, безразличие. Все режиссеры такие. Хм, наверное, обида. Чарли Больше уверен, обид. что мы его рабы. Вечно придирается. Меня это не устраивает. Думаешь, почему мы ругаемся? Ты знала, что Эрин неделями не платит. Опа. Этот козел сказал, что учиться у него ⁇ это уже награда. Вот же кусок говна. Он Гоняет ее по городу, и в химчистку, и за продуктами, как платит. будто сам ничего не может. Да похрен. Так или иначе, я сваливаю из лонит-энтертеймент. Хм. Вместе... А уходи пока можешь. Молодец, это. это явно правильное решение для твоей карьеры. Это прозвучало искренне. Опа. Так и есть. Да Чарли бы мигом от нас избавился, если бы ему это было выгодно. Возьмите он использует нас. Я этого не заслужила. И ты, мы все. А вот это он представление. Там стоит. Бросай новости и становись актрисой. Меня прям проняло. Хоть Оскара вручай. Ты не знаешь, о чем мы говорили. Я слышал достаточные так, предательства так. я узнаю. Особенно меня разочаровал ты, Марк. Что бы ты ни планировал на будущее, так, так, так, так, так. сейчас вы работаете в лонит Entertainment. Так, И хорошо. сотрудников лонит Entertainment ждет на ужин хозяин этого дома. Так, Charlie, извини. В лонит ведь работают профессионалы, так? Ведите себя соответственно. Естественно, конечно. Класс. Рада? Теперь будущее есть только у тебя. Он ведет себя как ребенок, и мы опускаемся на его уровень. На похуй. Еще один не троник. А ну сшивай. Стоп. Иго и ниткой. Не понял. Крывал. Не мат... Не понял. Почему? Ну ладно. Привет. Так, так, так. Не, ну мы ругаться не будем в любом случае. Зачем? Похуй. Мы одна команда, блядь. Мы же не кажется сам за себя команда. Да, там кто-то уйдет, кто-то вернется. Ничего страшного. Нам же можно выпить? Да, пожалуйста. А кто-нибудь видел Дюмета? Может, подождем? Наливай, Марк. Да, ну он такой, типа, беспокойный. Вот, да, да. Он что, решил не приходить на ужин? Никто из вас его ничем не выбесил? Ах Нет. ты ж, сука, я же не так сказал, блядь. Я, кроме смотрителя, тут никого не видела. Наверное, он сам готовит ужин. О, мистер Дюмет! Это прическа, вам так идет. Мы открыли вино, надеюсь, вы не против. Да, он точно не придет. Стоп. Так, почему? это? А, он он стипал, прочитал тоже. все твои язвительные твиты. Ой, Что за хрень, Джейми? Он поднялся на паром и уплыл. Что? Когда? Как только мы разошлись. Так он свалил? Точно. Ерунда. Ты ошиблась. Я что, слепая, по-твоему? Зачем так делать? Это бред какой-то. Да не по нему было видно, что он что-то очкует, что-то боится Они очень торопились Кстати, ты права Тут есть девочка Я искала номер и видела их вдвоем И снова гениальный видели, план блядь, Чарльза Лонито накрылся Что дальше, босс? Домой вплавь? Зачем звать нас сюда и на ужин, а потом сбегать? А, хватит сомневаться в моих лишних Уверен, что у него есть веская причина. Значит, ну, тип, были зачем тип, Мало ли что случилось. Может, он заказал пиццу, а они возят только в порт? В принципе, нам повезло. Как? Ну, подумай. Мы здесь среди прекрасных декораций. Наш план по-прежнему в силе. Он не мог просто так уехать. Не надо зря волноваться. Народ, меня одну этот отель пугает до усрачки. И мистер Дюмет... Пусть мне до глубины души противно в этом признаваться, я начинаю думать, что Джейми права. Спасибо. Давайте О -о. потише. Зачем? Его здесь нет. Но это не объясняет, почему он нас кинул. Вернулся, чтобы обеспечить алиби. О чем ты? Ну, чтобы когда наши тела найдут на другом берегу, он мог я... все правдоподобно отрицать. Боже. Господи, Джейми. Джейми. Перестань уже нагнетать. Бля, это не убили. смешно. Окей, ладно, только... Не жалуйтесь мне потом, если вас всех убьют. Что на тебя нашло? Да. И я не. так. Вот это она жестко. Ужастик пересмотрел. Что так и не нашел сигареты? Досада автомат вот слован, или юмор. О, пачка невидимых сигарет. Вот и нет. Наоборот, я нашел пачку особых невидимых сигарет. Вообще-то, я их курю прямо сейчас. Вот. Тогда понятно, чего ты такой довольный. Так что теперь. Будем притворяться, что едим. Какой у нас план, Чарли? План. У В нас лучших два. традициях Лонет Интертеймент будем сидеть на жопе ровно, пока не прижмет дедлайн, и тогда мы быстренько чего-нибудь налепим, и я спасу все озвучкой. Тоже неплохо, мне нравится. И светом. Да-да-да. В хуяк за винишка такая, выпить. Ну, выпьем за топику которая больше не самый большой провал в жизни Чарли. А, он сейчас что-то тост, да? Тост. Реально. Враждебность. Либо энтузиазм. Да, давайте выпьем за всем. Я хочу предложить тост. За вас. Вот. Знаю, что вы надо мной смеетесь, но таков крест патриарха нашей маленькой семьи. Марк и Джейми. Вы двое работаете за команду в 10 человек. И Кейт. Несмотря на все ссоры, ты сердце этого шоу. Ой, как это мило, что Ты Нравишься звучит. людям? Эрин. <с> Эрин, которая потеряла мои сигареты. Не-не-не, <с> ладно. И, Давайте конечно, будем за нашу новенькую Эрин. Мы без тебя пропадем. Ты единственная, кто помнит каждую мелочь. Есть только но, сигареты пропали. Спасибо всем. Не, ну, в части это хорошо, что он сейчас это говорит. Будем. Да, как бы. Но это другое но. Мазалтов. Как говорится, другое, но не хорошее, но. У нас материал. Пыльного. Поднимет шоу на новый уровень. Но ага, вот это возможно. Если пить не будем. Вот, вот. Это, конечно. Да, да. он нас точно слышал. <laughs> Если бы услышал, говорил бы по-другому. Наверное, не стоит обсуждать это сейчас. Ты сам начал? Да. Что говоришь, Кейт? Ничего особенного. Просто идеи прокручиваю. Думаю, лучше сделать, чтобы фаны выглядели максимально жутко. Это просто. А -а -а, только мне кажется странным, что это еще нет. Да, wow. походу он не придет. С чего хочешь начать, Чарльз? Ты главный. Спасибо. Па, дорогая. Думаю, нам стоит начать в вестибюле. Нам пока хватает света и символично, что там все начинается в замке убийств. С таким светом нам хватит и пары прожекторов. Можно создать эффект газовых ламп. Прекрасно. А если Дюмэд придет? Так, придется поговорить серьезно. Во-во-во. Если будет ругаться, я ему тоже все выскажу. Он сам нас вынуждает. Вот. Ладно, берите все и переносите вестибюль. <свист> Теперь, пожалуйста, давайте вести себя профессионально. Без ошибок. Чистенько. Если он придет, не хочу, чтобы мы были заняты херней или разборками. Разумно. Мы за. Так, народ. Прекрасно. О. Рад это слышать. Он такой серьезный, я такой, блядь. Я за минуту справлюсь. Класс. Но он раздражительный. Супер. Без тебя это ему прям совсем плохо. Я остался такой один. Курс изменен. Один остался, да, или что? Демент не велся на А, ну это не интересно. Мне просто вообще интересно, как это работает в целом. Но на этом мы будем, походу, заканчивать, да. После сцены естественно. Он что, воспроизводит сейчас нас? Реально воспроизводит нас? И кепочка как раз вот эта его. Вторая. Запасная. Я челочки поправляю. А может быть ему просто грустно? Я хлопа сигарету найдет. А, слышно кого-то. Эй! Народ! Это вы? Блин, советую, кстати, смотреть э, в этом самом, как его, в наушниках серии. Даже когда она включила эту штуку, даже вот этот специальный звук был включение в наушниках. Используйте правый триггер, чтобы наводиться на источник шума. Это слышно, как я дышу или кто-то? Так, ладно, а на этом мы закончим. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Также подписывайтесь на телеграм, ссылочка в описании. Спасибо за просмотр, пишите комментарии и оставляйте игры для псов. Пока!